Перед началом данного ролика хочу вам напомнить, что я начал стримить на Твиче, и все, кто хотят позадавать какие-то вопросы и просто попасть на прямую трансляцию, ссылка на Twitch будет находиться в описании, стримлю я только там. Стараюсь сделать это, кстати, день через день, поэтому попасть на стрим реально. Подписывайся и заходи к нам на прямую трансляцию, я желаю вам приятного просмотра. Ну чё, здорово, здорово, Hellstore. Как обычно, хочется начать с колесика, на котором в предыдущем ролике мы прям дофига вынесли. x 5 это 5000 долларов, можно убрать? ДИКИЙ ЛОТОС С ЭКРАНА Хорошо, в начале ролика прямо! Я думаю, правильно будет напомнить, что ребята дают за новую регистрацию 2 доллара, плюс в прикрепленном комментарии мало того, что будет ссылка, перейдя по которой 2 бакса получаете, еще и халявный промик, ну вообще сказка. Тем временем у нас 9000 на балансе, и мы сразу же начинаем закупать скины на ставки в рулетку, почему нет. В принципе, закупили на все. А, и поехали. Я надеюсь, сейчас красная, да, красная не выпала, и мы начинаем этот бомбезный, но реально ролик. Потому что ставки тут не ограничены вообще Один раз можно ставить по 400 долларов А таких ставок можно делать, но ну, безграничное количество Безграничное множество просто Не знаю, как пойдет сегодня, но предыдущий ролик закончился тем, что в инвентаре лежало, по-моему, 1020 долларов Ну вот, примерно такой наборчик за сегодня получился Так, а у нас 1500 ставка, я надеюсь на красное Очень надеюсь, что и сегодня получится А, ну... Тихо, да, хорошо, 7 тысяч баксов, и 70 тысяч баксов, а в инвентарь к нам улетает принц, фейд, 2 лотоса, смотреть можно, нажать проще, вот я дурак, а вот да, принц, фейд и 2 лотоса, ну неплохо, я думаю правильно будет поставить на x3, почему нет, ой-ой-ой-ой, я забыл, что ставить можно только по 400 баксов, блин, не успел, ладно, 400 баксов тем не менее залил, ну будем надеяться, что выпадет желтое, если выпадет красная, я буду плакать. Синее, нормально. Так, а давай сейчас реально попробуем разгрузить инвентарь на желтое. Но сейчас уже неплохо, прям вообще хорошо. Х5 поймали, надо посмотреть, сколько мы еще раз выиграли, для честности эксперимента, потому что я что-то не увидел. Но там, по-моему, получается, что мы поставили, ну где-то 7-8 тысяч баксов мы занесли. Сейчас даже проверим, 1900 на 3 поставили. Давай, еще желтое залетит, будет прям вообще шикардосик. Бля... Синенькая, ладно, еще раз на желтое разгружаем весь инвентарь Так, ну а выиграли мы, получается, 70 тысяч баксов Ну, в принципе, неплохо, то есть изначальный балик мы уже окупили Так, у нас разгружается фура просто талонов, Crimson Web на желтое Я сейчас очень верю в то, что все-таки желтое выигрывает. Но если будет красное, будет обидно, потому что x5 все-таки поинтереснее, чем x3 Но давай, x3 тоже неплохо, это 6000 баксов будет Давай, x3 надо, нам надо x3, нам надо... Бля, ну почему? Ну блин, ну кто бы знал. Ладно, продолжаем разг... разгружать фуру, но уже ножей убийств, собственно говоря, на x3. Так, я думаю, что в этот раз правильнее будет остановиться вот на таком количестве. И на такой сумме. Ну, сумма, в принципе, достойная. 2-1, давай, желтая. Красная уже нам хватило два раза выпал. Нам нужно желтая. Желтая, пожалуйста. она выпадает чаще, кстати. Ну. Бляха, ну. Ну, зеленая, бля, при... Пипи, это просто пиздано, Бля, X50 залетела, боже. Прикинь, если бы мы даже косарь баксов поставили на X50, бля, какие это деньги. Ладно, ну, мы верим в желтое, все таки X50. Ну, блин, ну, вот реально, кто знал? Просто сейчас так горит жопа. Вот кто знал, что залетит зеленая. Ладно, X3, давай. Просто верим. Ну, нам нужно сейчас это X3 поймать. Просто кровь из носу надо. Давай, бля, X3. Хорошо. Поймали. все таки поймали. О чем? Мы выиграли двое Пар перчаток Омега и дикую лилию прекрасно по итогу ну 10 каф плюс ушли ушли продаем и идем делать деньги дальше коин флип косарь баксов залетаем блин знаешь после этой рулетки даже коин флип не настолько интересен потому что ты ставишь косарь баксов на x5 и можешь тысячу долларов забрать ой тысячу рублей 5 тысяч баксов ну здесь всего лишь косарь ну мало после рулетки реально ну, мы выиграли хорошо да и приятно 1200 тоже залетим что нет но опять же те сторона Тестер сторона уже выигрывала, у нас здесь 100 Доплером 9, 100 Керрич. Фальшон, э, закалка и Бля, и мы походу, да, мы всрали Короче, коинфлип явно не мое, тем временем Вот так, ну 12 тысяч долларов тоже Я считаю результат, колесо а, Красного, кстати, давно не было И да, сейчас будем забирать на красном, купить Совсем забыл, что нужно покупать скины До 400 баксов, это сейчас будет Очень долго и муторно, ну ладно, у нас 12 тысяч долларов, в принципе, разгуляться можно Я думаю на все, вот так вот сделаем Там и стикеры достаточно интересные, давай-ка мы сейчас быстренько хотя бы 400 долларов разгрузим сюда. Но может быть сейчас такого, что ни одного красного не дропнется. Там очень такая длинная полоса из красного была, но желтое начало падать. Конечно, когда мы ловили, оно не дропалось. Радует то, что мы проиграли не несколько тысяч долларов, а всего лишь косарь. Ну, это как бы да, это, это круто. Ой, всего лишь косарь. Не косарь, а 300 там, 400 даже баксов. А вот сейчас есть шанс проиграть 2000 долларов. Но есть шанс выиграть 10, даже больше, чем 10. Нам нужно просто сейчас забрать красное. Один, блин, раз. Просто раз, красная. Я думал, это зеленое, но это x 3 Ладно, не сдаемся, все шансы у нас есть. Грузим по 2000 долларов на красное, это x 5 Даже с каждой ставочкой хочется заливать больше, потому что после каждого проигрыша шанс выбить красное ну, увеличивается. В любом случае ролик уже полетит на канал, потому что 10к баксов, это фактически лям рублей, мы выиграли. 3000 долларов залетело на красное. Давай, нам нужно red, нам просто нужно red, пожалуйста, давай, бля, где... Бля, ну и вот почему? Почему так? Когда я ставлю на желтое, оно не заходит. Когда я ставлю на красное, красное не заходит. И как понять, куда делать ставки? Ну, блин, пока что самый топовый результат это 10 тысяч баксов. Я все-таки надеюсь, что перебить получится. Даже не 10, а 7 тысяч мы там или 7,5, или 8. Короче, не больше 8 мы выиграли точно. Сейчас я очень много разгрузил на красное. 2,5, даже 2,600 баксов. Да, тут пацаны копейки поставили, поэтому full банк можно сказать наш. Давай, нам нужно красное, нам нужно одно Бля, почему? Почему синяя, бля? Ну, м -м -м. есть шансы закончить этот ролик ни с чем. Я думаю, что сейчас, возможно, нерационально, но хочется разгрузить весь инвент на красное. Почему нет? Или, наверное, ну, я думаю, вот так вот оставим и три скина все-таки еще подержим, потому что красное может, как обычно, не выпасть и все будет максимально хреново. Прикинь, сейчас зеленая. у меня такой тильт уже будет. Давай, красное, пожалуйста. Красненькая, ты где, бля? Вот оно. Но она опять не докатилась. блин, горит жопа. Ладно, врагу не сдается наш гордый мальчик Короче, блин, ну денег не так много остается. 800 баксов. Если мы сейчас проиграем, у нас 800 долларов, я не знаю, что с этого делать. В предыдущем ролике, да, 20 тысяч получилось сделать. Здесь уже пошел конкретный слив. Но нужно красное. Бля, вот один раз хотя бы. Но это 5000 баксов. Это не окупает изначальный балик. Ну, неплохо было бы. Давай. Red, red, red. Бля, нет, это опять желтое. Понятно. Придется покупать что-то за 800 и стараться как-то поднимать. Если нет, то ролик закончится, но ну, на достаточно печальной ноте. 400. Ой-ой, это -ой, Это дорого много. Так, 300 и, допустим, еще вот так. 775 баксов. Разгружаем все, как обычно, на красное. Короче, у нас последний шанс забрать что-то с рулетки. Если не получится с рулетки что-то забрать, то это будет Good Game Well played И действительно, ролик закончится на печальной ноте. Пожалуйста. Бля, где? Пролетело. Все, гг. Ну, ничего. В прошлый раз забрали 20 тысяч баксов. Здесь минус 10 то есть, 12 тысяч, ну, да, как бы Кстати, я в топе на первом месте Выигрыш, вот он, 20 тысяч долларов Это за день, а, подожди, это за месяц Мы сейчас будем смотреть За месяц ситуация поменялась, я тут 58 выиграл к бакса. ну, короче, тут то пацана Выигрыш сколько? 101 тысяча долларов Ну, да, почему нет? И смотри, красного Даже не вылетало, бля, обидно Ну, в общем, ребят, такой получился ролик, во всяком случае я Надеюсь, что он тебе понравился, ну, 12 тысяч долларов Надеюсь, что в следующем ролике Все-таки получится эту тему отбить Всем спасибо, это был Вет в прикрепленном комментарии и вся халява, Twitch и NFT коллекция Все будет в описании Всем спасибо, но... до новых встреч, всем пока